Ну, всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем мануальную терапию обучение. И вот сейчас у нас скрутки э, Скрутки, как я говорил, в основном делаются для шеи и для поясницы э, Первый вариант, так скажем, пляжный Вот человек как-то лежит там на пляже, книжку читает, мобильно смотрит Подходим к нему и, и заметно. раз так не заметно, да, и крутанули э, Второй вариант, это мы уже начинаем как бы Думать, лучше ему ногу под прямым углом сделать, руку из-под себя вытащить отсюда, то есть вот он уже крутанулся как, да? И э, делаем то же самое, только смотрите, вот в, этот, в подножку не давите, там больновато будет, лучше пошире ладонь поставьте, да? И растянули, зашли до преднапряжения и крутанули. Третий вариант, еще усиливаем эту формулу, за счет того, что он... Ближняя нога свешивается, задняя, висит, задняя нога прямая. Вот. Мы зацепляемся вот этой косточкой вот этой, за его подвздошную кость вот с этой стороны. Вот она, вот тут зацепляемся. И можем добавить коленом вот такое движения движение, чтобы было мощнее. Крутанули. Если коленом не получается, четвертый вариант, то берем бедрами. Расслабляем, расслабляем, расслабляем, расслабляем. Прямо, прямой сделать. И получается бедрами мы так его толкаем. Здесь уже кладем руку по диагонали. И то же самое, только движение бедра утонули. Пятый вариант. Отзывайся на середину, ну, двигайся на середину. Uh -huh. просто мне это убрать? Жаль, просто мотай, Опять прямой угол, плечи вытаскиваем, Голова просто лежит, ногу выпрямляем и залазим на стол. Линии. Таким образом мы его держим, чтобы ногу не опускал ниже, да? чтобы прямого соблюдал. И у нас получается работает грудная клетка. И за счет того, что наш вес получается над ним, вот нам легче это сделать. Раскачали и дернули. Шестой вариант. Сзади стоим. Ну хочешь, может, с той стороны подойти. Э -э Андрей, поднимись вот сюда, повыше. Предлагаем ему его же рукой держать ногу, чтобы она не опускалась. Эту ногу э увеличиваем как бы изгиб и стараемся держаться за стол. С такой держи за стол. Держись, это, держись. Вот фиксация. Эту руку откидываем назад. И голову тоже назад. Смотри на свою руку. Ну, я иногда говорю, там, поставь себе лайк, смотри на свой палец. Все было веселее. А, тут у нас играет роль глаза. Дело в том, что э, физиологически, если мы вот доворачиваем голову, ну там есть какой-то предел, да? Но глазами, когда смотрю туда, мы как бы можем чуть-чуть побольше довернуть. Нам помогает то, что он зафиксировался ногой. Э, тазом опираемся в свою руку и будем толкать опять в тазовую кость. Локаем туда. А это рукой по диагонали, видите, держим как ремень безопасности, предположим сторону. Только аккуратнее вот в челюсть локтем не попадайте. Растянули, раз, два, три, вдох, выдох и дернули. Если не хватает ну, вашего движения корпуса, да, угу. то можно его рукой вот повыше взяли, предплечьем, довернуть да еще туда. И вот так. Скачать побольше туда. Mm -hmm. Вот такое движение. Это был шестой, седьмой вариант. Мы уже вот смотрим дифференцированно. Если наша цель КПС, до да, КПС крестово сустав, нижняя часть позвоночника 5 из 1 да, то нам желательно угол сделать повыше еще. И ногу завернуть подальше вот туда. То есть до этого она была на оси позвоночника, да? теперь уже за осью. Получается, мы давим вот туда. Если наша цель э, грубо поясничный переход, вот здесь находится, да? то соответственно бедро опускаем, чуть вот так вот вытягиваем. Нога также прямая лежит. А и... рука все так же висит, да? Да, рука все так же. Ну, в принципе, турка вот уже не важна, потому что он можно да, да, да, так да. вот. То есть, до этого мы делали вот так, а теперь делаем за нижние ребра вот так вот. Это, ну, вроде поясничный переход. Да, у нас, если посмотреть, вот, держали, соответственно, вот так сначала мы его скручивали, а теперь за нижние ребра вот так, и получается, по диагонали они идут сюда, за ребра подталкиваем. И как раз на вот нижнюю часть грудного отдела mm -hmm. попадаем. Видите? И поскольку нам сразу уже не важен, можно толкать даже в бедро. Mm -hmm. Расшатали и бедро толкнули. Mm -hmm. Так. Э -э седьмой вариант, да? Ну, давай, для, так скажем, грузных мужчин, больших, больше нас... Лучше перейти на пол. Вставай, Сходочку, Олег, а вы видели, что вот эти за, за, западные... Попадите сюда, пожалуйста. Вот. Западные те хиропракты как делают? Они вот, вот так же все укладывают. И через все... руку, что ли? Да? Нет, нет, они вот так вот, вот наклоняют, нет, а потом корпусом вот так вот, бьют. вот, так вот. И сразу да-да-да. Видели, да? То есть, да. тоже замечательная техника такая вот она, для грузных условий. вот просто он, от, ну, с силой тяжести, вот тоже смотри, ты не напряжен, нет? Да, конечно напряжение, я упаду сейчас. Так я тебе держу, ты куда ну, вот что, куда ты упадешь? Вот ты, например, ну, вот сидём, я просто вот упаду. Ну, это, это третий вариант, где я коленом еще сюда, угу. ещё коленом можно давить, Ну, или да, ну, или, или коленом, да, вот да, так. за счет того, что нога висит, как бы, вот, корпусом вот, так надолеем. Ну это вот э, третий вариант был. Uh -huh. Так, это сейчас нагло. Стол туда выносите. Перпендикулярно там разводачиваете. Лови там. Значит, подальше вот сюда ложусь. Также нам бочок. Может, на другой бок лечь. Да. На полуто сейчас пожестче пожстче будет. Ну, сам понимаешь, да? Да, смысл тот же. Значит, ставим ногу перпендикулярно позвоночнику. Эту вдоль позвоночника даже побольше. 90 здесь, да? Да, тут 90 градусов, ну, может, чуть повыше. То есть Смотрите, куда бедро направлено, туда идет воздействие. Если повыше, да, то прям крестцово-подвздошный сустав будет. Если пониже, то будет грудный угу. поясничный переход. Вот. И мы его бедро, своим колена ой, поджимаем. Ну, в общем, то же самое, что на столе, в принципе, делали. Да? Можно на полу сделать второй вариант. Встаем поближе к плечу, и упираемся коленом в него вот mm -hmm. наши обе руки здесь, а туда коленом. По диагонали вот туда да Не mm -hmm. Это получается 8-9 вариант. 10 вариант. Берем за руку. Стоит нога у нас возле его плеча. Глава лежит, лежит, голова лежит. опять стараемся в кость попасть. Расшатали, расшатали и 11 вариант. Давай, вторую руку. Если позволяет его там, грудные мышцы, то берем за вот эту руку. Вот уже развернули, видишь, как. И толкнули. Ну, это грудной отдел сейчас было не поясничный. Сработал. Сработал грудной отдел, да? Ну, внизу грудного отдела, да? Mm -hmm. вот здесь. Да, вот за ту руку получается больше грудной отдел. Доворачивается. Mm -hmm. Ну, дергаем соответственно, одновременно и ногой, и рукой. А, можешь вставать. Отдельно рассмотрим еще варианты для э, при сколиозе. А сейчас еще на столе, когда лежит... Кстати, ствол обратно, Когда он лежит на спине. Ну допустим вы работаете с этой стороны, да, чтобы не переворачивать человек. Можно отсюда начать, натянули его туда, и соответственно вот продавили. Можно замогу в принципе населяясь. Если я камеру поднимаю, да, то лучше замогу. Потом берем одну ногу на другую кладем. Получается вот усиливаем этот вариант. Да. Здесь видите прямой угол в эту сторону. 11 12 вариант. В эту сторону. На себя тас туда. Меряем ноги. И то же самое здесь. 12 вариант. 13 вариант. За счет... Э, у тебя, э, гибкость хорошая? Держать, конечно. То есть ты прямую ногу так вот не можешь поднять, да? да. А ну, в принципе, почти поднимаешь Две ноги поднимаем прямыми э и за счет инерции проверили, докуда у него идет движение. вот До сюда, например, да? Значит, тут будем ловить, а подкидываем с той стороны. зашатали шатали. Пожите, Александр, его рука куда упирается? В предположение ребра. А, ну в десятый там, скажем. Ну да, 10 там, 1. В общем, в нижний ребер. С расположенной стороны. Вот расшатали, расшатали и кинули на себя. раз поймали, и в этот момент уперлись в грудную клетку. Интересно. Так, это был тринадцатый вариант, да? А 14-15 вариант это специальные случаи для случаев со сколиозом, То есть будем делать еще более утонченно и дифференцированно, но об этом в следующем видеоролике, поэтому не теряйтесь, подписывайтесь, ставьте на колокольчик, значок, с вами был Олег Алав Гудвин. пока-пока.